Всем привет! Люди в мире делятся на два типа, на тех кто не любит свою работу и на тех кто ее обожает. И в сегодняшнем ролике вы увидите профессиональных работников, которые отточили свои навыки до совершенства. Всего лишь с небольшим количеством смолы и щебня, эти рабочие заставят исчезнуть любую дорожную яму. Если бы Супермен работал на металлообработке, то наверное он точно также бы смог удалять ржавчину своим лазерным зрением. На первый взгляд кажется, что проще засыпать этот бассейн и сделать на его месте лужайку, но этот парень без проблем может вернуть ему прежний вид и бассейн будет выглядеть как новый. Недаром говорят, что лень это двигатель прогресса. Этот работник придумал эффективный способ, чтобы собрать всю воду с обочины. Как у них так получается, идеально красить поверхность. Я бы точно не смог так ровно вывести линии. Наверное, уже пора записывать работу садовников в отдельный вид искусства. Хоть и резко металла это непростая работа, для этого парня она не составляет никакого труда. Если вы хотите сменить цвет на своей машине, но не хотите ее перекрашивать, то эти парни с радостью вам помогут. А если хотите сохранить как можно дольше оригинальный цвет, то они наклеят вам защитную пленку точно так же как и на ваш телефон. По-моему, этот парень установил новый мировой рекорд по скорости забивания гвоздей. Этот приятель настолько преуспел в своей работе и уверен на все сто процентов, что сможет залить пол и даже не оставить на стенах ни пятнышка. По-моему этому парню не важно насколько грязное помещение, он с легкостью может вернуть ему прежний вид. Если вы думали, что укладка трубопровода это долгое занятие, то это видео точно изменит ваше мнение. Современные камеры способны делать десятки снимков всего за несколько секунд. Эта профессиональная модель научилась также быстро позировать для них, чтобы фотосессия не занимала много времени. Чтобы постоянно не лазить по стремянке, эта девушка решила научиться ходить на ходулях, чтобы побыстрее закончить свою работу. Если вы никогда не видели как утилизируют самолеты, то этот ролик точно для вас. Теперь вы точно знаете почему статуи всегда остаются чистыми. Наверное, парни этих девушек точно не разбрасывают дома свои носки. Этого парня зовут Брайан Гарсия, и он является профессиональным боксером в Америке, который может сделать 80 ударов всего за 10 секунд. Если вы думали, что эти черные линии были изначально придуманы дизайнером, то этот парень вас точно огорчит. А вот как можно покрасить двухметровый забор всего за несколько секунд. Может показаться, что это игрушечная машинка, но на самом деле этот кран поднимает 30-тонную бетономешалку на самой большой плотине в Турции. А вот как выравнивают просевшую брусчатку при помощи монтажной пены. А так, наверное, работают сотрудники Aliexpress, когда заказываешь быструю доставку. Просто посмотрите на щеки этого парня, который работает на стекольной фабрике, если он будет делать кому-то искусственное дыхание, боюсь его легкие просто лопнут. Кажется этот парень может с легкостью заменить весь кирпичный завод. Этот работник точно знает, как нужно ухаживать за оборудованием. А так добывают дикий мед в Гималаях. А вот так изготавливают денежные резинки.